Здравствуйте, дорогие друзья. Моя задача сегодня — это за короткое время попытаться сконцентрировать вас на каких-то моментах основных, которые могли бы считаться важными на настоящий момент для лечения пациентов с опухолями колоректальной природы, которые, акцент на которых мы можем сделать после исследования молекулярно-генетических маркеров. Ну, думаю, что... Точнее, не так. Мне бы интересно было бы, чтобы прокомментировали мое мнение Эксперты после окончания выступления. Но мне кажется, что история колоректального рака до настоящий момент это, конечно, история цитостатической терапии. Она началась давно, в 60-х годах были предложены антиметаболиты. Торперемедины, потом добавлен потенцирующий эффект лейковарин, болестные режимы сменились инфузионными, которые менее токсичны. Потом появились Ирина ТК на появились комбинации стрел с болезнью потом с инфузионным режимом появился пероральный перемедин, капецетабин, ну и так далее. И до настоящего момента те показатели выживаемости, которые мы наблюдаем, в основных клинических исследованиях, а их было как минимум три крупных рандомизированных исследования, которые проведены в течение последнего времени, отражают реальную парадигму лечения пациентов с колоректальным, колоректальным раком. Это, конечно, история, мне кажется, цитостатической терапии. Именно использование всех цитостатических препаратов рентекана, оксалеплатина, различных вариантов второперимедина, включая пероральные, инфузионные. Это, именно это отражается на увеличении выживаемости и достижении 26-30 месяцев, что, наверное, является в настоящий момент тем стандартным показателем, которым мы и должны стремиться в нашей клинической практике. Но надо сказать, что... С небольшим отставанием, но не менее агрессивно развивалась и таргетная терапия при колоректальной природе. И, собственно, именно на определении тактики таргетной терапии мы и говорим, когда говорим о индивидуализации лечения на основании молекулярно-генетических маркеров. Практически параллельно появились два основных класса, Препаратов, которые используются при опухоле полоректальной природы, это э, антиангиогенные препараты и анти препараты. А, важно сказать, что я не буду в своем докладе упоминать про микросталитную нестабильность. Они Игорь Александрович уже рассказал. А, и, в общем, это то нововведение, которое, на которое мы очень сильно наденемся, но к сожалению, пока оно касается небольшого числа пациентов. Я не буду говорить про а, бира позитивной опухоли, потому что действительно сейчас появляются новые таргетные комбинации, но а, так скажем, их место пока, в общем, довольно ограничено с точки зрения лечения этих пациентов. Так вот, вторым вариантом лечения, который широко используется при природе, это лечение с помощью анти-GFR, антител, и тот и другой вариант дополнения с цитостатическим режимом приводил к увеличению показателей выживаемости. Но надо сказать, что принципиально, и это несколько негативно как сказать, отличает опухоли колоректальной природы от других опухолей, то, что селекция пациентов для применения одного из препаратов проводится на основании негативного маркера. То есть отсутствие мутаций говорит о возможности применения одного из видов таргетных препаратов, а именно анти-GFR. Таким образом исследование, скажем так, этих молекулярных особенностей, которые определяют чувствительность к оно именно и проводилось по пути исключения определенной группы пациентов из этого лечения. На первом этапе было исследовано у всех и показало небольшое увеличение, затем были исключены пациенты с мутациями KRAS, а затем пациенты с мутациями NRAS и таким образом была дифференцирована группа, у которой эффект антиречевер терапии можно считать максимальным. Я с нетерпением, честно говоря, жду когда же в э, нашу клиническую практику или хотя бы мы приблизимся к нашей клинической практике к э, применению молекулярных подтипов, которые э, не исчезают из повестки дня, и сейчас все больше и больше, э, точнее, не так, приблизительно в одинаковом темпе, но постоянно появляется информация о оптимизации этих режимов, о изучении эффективности различных вариантов терапии для каждого конкретного подтипа. Ну и все связи с этим мне интересно, по какому пути пойдет э, лечение колорактального по пути опухоли молочной железы, где все лечение стратегически завязано на молекулярно-генетический потип, или все-таки по пути, например, опухоли легкого, где есть конкретные молекулярные нарушения, которые мы ищем и на основании их строим по лекарственной терапии. И в связи с этим у меня короткий вопрос, который мне хотелось просто задать для того, чтобы аудитория продемонстрировала ну, приблизительную ситуацию о том, что, что же происходит сейчас в а, а, России с а, лечением колоректальных обходов. А, в каком процент, в проценте случаев вы начинаете лечение пациентов с метастатическим колоректальным раком до того, как вы получили а, молекулярно-генетический статус киэрация на Пожалуйста, голосование. Сат, ну, а как часто вы начинаете лечение без, или рекомендуете лечение без молекулярно-генетического статуса? На самом деле, если речь идет о начале, о том, что надо быстро начать терапию, то мы можем первый цикл начать без получения генетического исследования, а параллельно, пока идет первый цикл, получить генетический ответ. Но, как правило, сейчас мы стараемся, стали приверженниками того, что из операционного материала уже выполнять генетическое исследование. Федор Владимирович, получены ответы, 78% слушателей голосуют за то, что менее 50% случаев. То есть большинство пациентов начинают лечение уже с наличием молекулярно-генетического статуса. В моей точки зрения это отражает усилия экспертов, усилия русского, которые были предприняты для того, чтобы интегрировать молекулярно-генетический анализ в нашу клиническую практику. И такие результаты, ну, конечно, они во многом зависят от того, какие городами представлена наша аудитория? Потому что в Москве, Санкт-Петербурге, в Ростове, я уверен, сейчас не проблема выполнить молекулярно-генетический анализ. Тем не менее, в других городах это может быть до настоящий момент проблемой. С точки зрения того, как мы можем лечить на основании молекулярно-генетических маркеров, на самом деле индивидуализация лечения как-то неудивительно, на настоящий момент определяется в большей степени состоянием и статусом пациента. И первая группа пациентов, к сожалению, с которой мы довольно часто встречаемся в нашей клинической практики Это пациенты с, пожилые пациенты либо с выраженной сопутствующей патологией, которые, в общем, не являются кандидатами для проведения полноценной химиотерапии. На самом деле, по многим причинам. И далеко не всегда из-за того, что они ее не перенесут. А довольно часто из-за социальных вопросов о том, что пожилым людям не всегда просто приехать, пройти лечение, выписаться, собрать анализы, необходимые для, для проведения лечения. То есть много вопросов. Поэтому мы довольно часто выбираем, к сожалению, на настоящий момент терапию второперимединами в качестве монорежима в Линии, что, с одной стороны, является довольно, скажем, неплохим вариантом с точки зрения показателей выживаемости, тем не менее, те данные, которые показают, по, по которые были получены в крупных метаанализах, говорят нам, что, к сожалению, выживаемость пациентов, которые последовательно получают все имеющиеся препараты в виде иммунорежима, режима, все-таки ниже, чем у этих, тех больных, которые получают эти, комбинированное лечение. И связано это, наверное, с тем, что а, все-таки пациенты недополучают эти препараты в связи с ухудшением или какими-то другими организационными причинами. Вы на этом, в этот момент я вас призываю все таки стараться проводить пациентам комбинированное лечение тогда, когда это возможно, потому что это будет показательным. Тем не менее, монотерапия остается для пациентов, которые не могут его перенести, вполне разумные опции. Следующая группа, которую мы должны обязательно идентифицировать и для которых мы должны абсолютно точно подбирать лечение, это группа пациентов с резектабельными или скажем почти резектабельным метастатическим поражением одного органа это может быть печень легкие ну и даже есть отдельные репорты в этом году были представлены в отношении поражения брюшины потому что для этих пациентов выполнение полной стерилизации удаления всех очагов для части этих пациентов равносильно радикальному лечению, которое будет проведено в самом начале. И в случае резекции около 50% пациентов могут жить 5 лет и дольше. На самом деле, если вы встречаетесь с пациентом с изначально резектабельными метастатическими очагами, конечно, вопрос проведения системного лечения, он открыт, но нужно понимать, что скорее всего этот вариант лечения, он будет влиять в большей степени на время до прогрессирования, практически не отразится на полную выживаемости, на общей выживаемости пациентов, которая во многом зависит больше Биологии в течение заболевания. А как мы можем предсказать биологию? Если вы видите пациенты с резиктальными медостатическими очагами, они могут быть на момент выявления первичной опухоли, и, конечно, прогноз этих пациентов будет значительно хуже, чем у тех пациентов, у которых вы сначала удалили первичную опухоль, и через несколько лет у них появились одиночные-два метастаза печени. Это различные популяции пациентов. И, конечно, подход к лечению, наверное, должен быть различным, все прям. Предпочтение в пользу системного лечения у первичных метастатических пациентов и а, возможностью а, наблюдения у пациентов, которые, у которых метастазы появились несколько позднее. А, отдельной группой, на которой сфокусировано наше внимание в связи с возможностью использования а, и изменения прогноза этого пациента с помощью лекарственной терапии, с помощью цитостатической терапии в комбинации с различными таргетными препаратами является группа пациентов с, с погранично-резиктабельными очагами. И в этой ситуации... Таргетная терапия доказала свою эффективность, и мы должны ее сертифицировать на основании молекулярно-генетического профиля. Если у пациента есть кейрасин-раз мутации, наверное, предпочтение, независимо от фланга кишки, должно отдаваться в пользу Джейфер содержащих комбинаций, которая приводит к большей глубине и большей скорости ответа. В то же время для пациентов с Наличием этих активирующих мутаций, вполне возможно, мы должны идти а, по пути антиангиогенной терапии. А другой важнейший, с моей точки зрения, вопрос, который остается по-прежнему нерешенным в нашей стране, это вопрос относительности критерий резектабельности этих очагов. Конечно, до химиотерапии, когда очаги максимальные, а, большее число хирургов а, будет считать их нерезектабельными. Мы провели химиотерапию, их уменьшили, а, и, естественно, большее число хирургов будет готовы их прооперировать. Но вопрос заключается в том, что. Это время, и ну, как бы, нельзя за один день обойти 10 хирургов и услышать их мнение, иначе того, который все таки возьмется оперировать. А, поэтому, с моей точки зрения, вопрос воздействия на вот локальное лечение этих очагов должен быть а, решен на системном уровне и должны быть интегрированы в нашу систему здравоохранения налажены а, пути, по которым пациенты с могут консультироваться, определяться их тактики лечения, затем они могут попадать в соответствующие высокоспециализированные центры, где эти хирургические воздействия будут проведены, потому что именно они определяют перспективы этих пациентов. Тот вопрос, который остается открытым, это вопрос использования таргетной терапии. Точнее не так, он на настоящий момент закрыт. А тем не менее исследования в этом направлении проводятся. Это вопрос использования таргетной терапии после полной циторедукции. Если вы диванте мы уже не используем таргетные препараты, ни антагонисты, ни антиджефер, потому что их неэффективность. То вопрос а, применения этих препаратов после полной суперредуктивной операции, то есть в условно одевантном режиме, то есть в условиях после операции, после полной суперредукции. А, здесь могут быть какие-то еще мнения. И в этом году было представлено исследование Паралин, а, где после операции использовался Комбинация с анти-ДЖФР препаратом. И это исследование подтвердило бытующее на настоящий момент мнение о том, что, наверное, пока еще преждевременно использовать анти препараты после а, полной цитеродуктивного лечения, потому что гипотеза в исследовании не была подтверждена. Вы видите, общее выживаемость больных практически не различалась. Таким образом, больные с погранично-резиктабельными очагами должны, целью лечения этих пациентов является выполнение полной цитеродукции, потому что именно этот этап, именно хирургическое удаление позволяет нам достичь максимальных показателей выживания. Соответственно, здесь должны быть использованы максимально эффективные режимы для того, чтобы собственно, добиться этой цели, потому что именно она определяет перспективу этих целей. К сожалению, и в этом году АСКО, и, как бы опять-таки интересно услышать мнение наших экспертов, что они скажут об этом, но у меня какое-то ощущение сложилось, что направление развития взято в сторону большее осознание биологии процесса и той роли, которую она играет. То есть мы много говорим о том, что мы делаем, показываем графики, где мы влияем на выживаемость, влияем на резектабельность, достигаем эмоционального ответа. А посмотрите, вот это вот различие, в, во-первых, о первичной резиктабельности метастатического процесса, во-вторых, частоте конверсий на фоне цитостатического режима. И оказывается, что она, независимо от агрессивности лечения, напрямую в большей степени зависит от биологических особенностей болезни. Берав мутированный опухоль значительно реже, являются апфронторезектабельными, значительно реже подвергаются конверсии. Но точно так же и опухоли с керосмутациями точно так же чуть реже подвергаются резекции после, после конверсии. То есть вопрос того, можем, что мы можем сейчас преодолеть биологию биологии заболеваний, как это произошло, например, для her позитивного рака молочной железы, мне кажется, для вот этой истории пока еще не стоит. И, наконец, последняя группа пациентов — это те пациенты, которые на фоне удовлетворительного самочувствия, к сожалению, имеют распространенные заболевание без перспективы конверсии в резектабельное состояние. И здесь, безусловно, нужно как бы, с самого начала понимать, что из лечения в этой ситуации, к сожалению, вероятность его она невысока. И речь идет про длительное лечение, и, конечно, здесь крайне важно понимать, качество жизни пациента на фоне этого лечения. Потому что, например, бороться с выраженной кожной токсичностью на фоне анти препаратов на протяжении месяцев и, а возможно, там, и года на фоне первой линии терапии... Ну, на фоне токсичности второй-третьей степени, может быть, это и не тот вариант лечения, который нужен пациенту. А с другой стороны, может быть, это то, что выберет пациент. Поэтому, конечно, мы должны с этим, на этом, это обсуждать это в больнине. На настоящий момент есть данные трех крупных исследований, в которых проводилось сравнение комбинации статического дупрета с цитуксимабом и с биоцизумабом у пациента с диким типом РАС. И на, на, на, на настоящий момент получены, в общем, такие данные. Низко противоречивые в рамках этих исследований. Тем не менее, мета-анализ говорит о тенденции к увеличению частоты объективных ответов и общей выживаемости при использовании терапии с антиджефт-препаратами, но понимая, что, возможно, это связано с отдельными видами токсичности, которые далеко не всегда приемлемы для наших пациентов. Любопытно в этом году были представлены данные, которые, с моей точки зрения, подтверждают общебиологическую тенденцию о том, что. Если мы наблюдаем уменьшение опухоли раньше на фоне проводимого лечения, то есть, по-видимому, объем опухоли, который может в дальнейшем повлиять на формирование резистентного клона, она происходит быстрее, что связано, возможно, с агрессивностью лечения, а возможно, с биологией самого опухолевого процесса. Мы таким образом продлеваем общую выживаемость пациентов, по-видимому, удлиняя время до возникновения резистентности. С моей точки зрения, это как бы в очередной раз демонстрирует нам, что а, те успехи лечения, которые мы наблюдаем, они зависят во многом от биологии заболевания, что опять-таки было подтверждено в зависимости от фланга а, кишечника. Эти опухоли имеют, обладают различным происхождением, обладают совершенно различным а, а, фенотипическим профилем. И оказалось, что а, а, как бы эффективность антиджиферотерапии не наблюдается при правом фланге, независимо от молекулярно-генетического статуса. а В то же время при левосторонних опухолях мы должны на него Ориентироваться. интересно опять-таки что с моей точки зрения представляет открытый вопрос это то почему частота объективных ответов не зависит от фланга а, и зависит от раз статуса а время до прогрессирования общей выживаемости зависит в том числе и от фланга тоже Опять-таки, возвращаясь к тому, что мы сейчас пока индивидуализируем больше на основании клинических маркеров и поверхностного взгляда на молекулярно-генетические особенности, вот это вот исследование, которое опять-таки было проведено в этом году, мы знаем о том, что цитоксимаб, имеет возможность активировать иммунную систему против опухолевых клеток, влияет может обладать ему механизмом действия. Вот в этом году были представлены данные, где опухоли были Опухоль толстой кишки, которые пациенты получали терапию анти они были стратифицированы на основании определенных иммунологических маркеров, маркеров, которые определяют микроокружение в опухоли. Оказалось, что даже на основании этих маркеров мы точно так можем стратифицировать опухоль в зависимости от нескольких различных видов. Что, с моей точки зрения, конечно, определяет перспективу определения биологических в большей степени, чем того лечения, которое мы проводим на настоящий момент. Буквально два слова хотел сказать про поддерживающую терапию. понятым МАПом в этом году были после окончания химиотерапии. Было в комбинации с инфузионными и с В этом году было представлены результаты. Небольшого исследования, в котором а, было показано небольшое, но достоверное увеличение а, времени до прогрессирования на фоне поддерживающей терапии по нейтому и точно также а, увеличение, некоторое увеличение. А, Обще выживаемости, к сожалению, которая не а, оказалась не статистически недостоверной. Тем не менее, на основании этого мы можем а, размышлять о том, что для отдельных пациентов с выраженным эффектом на фоне терапии МСФ препаратов мы можем применять этот подход для а, поддерживающей терапии. А, и в связи с этим а, последний вопрос. Я уже, а, наверное, при, при, при, несколько перебрал свое время, поэтому к нему вернемся. А, вопрос к аудитории. А какая а, есть ли у, у, у вас организационная финансовые финансовая возможность применять а, а, таргетные препараты в первой линии лечения метастатического клаверактального рака? Пожалуйста, голосуем. А я ну, вот как раз хотел еще задать Николу Юрьевичу вопрос, который был в первом голосовании. Николай Юрьевич, вы видите пациента вы работаете в федеральном учреждении или на госпитальной комиссии, вы, я знаю, сталкиваетесь с этой ситуацией, вы встречаетесь с пациентом на госпитальной комиссии. У него а, есть а, гистологическое подтверждение метастатического процесса, но молекулярно-генетический статус, его мы не знаем. А, вы, что вы сделаете на госпитальной комиссии и на консультации в федеральном центре? Я буду голосовать, голосование, попробую ответить. На самом деле, в большинстве... В случаях наблюдений никаких данных по генетическому анализу нету у пациента. В подавляющем большинстве абсолютно. Лечить нужно. Если требуется назначение лечения, мы понимаем, что ждать 2-3 недели дополнительно мы уже не можем, спокойно начинаем химиотерапию. А чаще всего, собственно, если это правая половина, а опять же, не может человек ждать, мы начинаем, с, можно спокойно с кселоксом, с белым, если у нас контроль болезни. Если у нас левосторонние, половина то мы начинаем с фолфоксом это фолфакцири в зависимости от объема поражений вот поэтому здесь чаще всего начинаем с химиотерапии а дальше уже приходит мутационный статус мы э, назначаем лечение в некоторых ситуациях когда человек там крайне пожилой с патологии у нас есть клинические моменты указывающие на определенные нарушения на сайхай или же э, бирал где мы можем так скажем как-то извратиться и химиотерапию не назначить, вот тут мы пытаемся ждать эти две недели, дополнительно объясняем пациенту и родственникам, что в его случае лучше рискнуть подождать, потому что тогда мы можем избежать химиотерапии. В этих случаях мы ждем. В большинстве случаев начинаем химиотерапию без, да, без ожидания результата. Собственно, это же мы внесли даже и в рекомендации, которой новые выйдут, ауровские и минзравовские, туда такое положение, что в ситуации, когда требуется начало, а генетического анализа нет, не ждите, начинайте лечение. Спасибо. Спасибо. Еще короткий вопрос. Вот к третьему Вы, вы получили молекулярно-генетический анализ к третьему циклу. Узнали, что вы можете добавить, например, анти gfr терапию Вы ее добавляете на третьем цикле. А делаете обследование после трех-двух недельных циклов, как это положено, и вы видите, предположим, плюс 21%. Продолжаем. Продолжаем. Продолжаем. Ну, таких ситуаций, так скажем, было немного, и чаще всего это было для мутированных больных, и приходила мутация КИРАС, например, НРАС, и мы спокойно добавляли био и получали эффект. Такого там бурного прогрессирования нет, поэтому мы добавляли химиотерапию, тем самым модифицируя наше лечение, получали спокойно контроль болезни. Это не проблема. Такие бурные прогрессирования случаются чаще всего на бирафных, при биорафных опухолях, когда начали там без био-лечить. Тогда, да, такой вы можете увидеть. Но это крайне редко, чаще всего нормально. А, кстати, пользуясь случаем, хотел защитить керасмутированных больных с MSI-хайом. А то у меня интернет на тот момент отключился, а то прям анти их лишили, а сейчас еще и лишают. На самом деле монотерапия, анти плохо работает в керасмутированном MSI-хай. А вот комбинации пенива, даже специальный поданализ был выполнен для этой подгруппы пациентов что мутация кераса никоим образом не влияет на эффективность комбинации антипидиона и антистел-4. Поэтому здесь, пожалуйста, не исключайте возможность назначения иммунотерапии при мутированной пальме. Уважаемые коллеги, результаты вынесены, выведены на экран. Первый вариант, я так понимаю, это более 50% случаев доминирующее число проголосовало 40%, менее в половине случаев 32 и менее 50% 28. Такие результаты. Спасибо.